сидим вот на тебе карту иди в магазин за кормом а? <соединяющие> возмущаться всем доброго утра всем приветик вся красота и милота моя здесь да да? тебя сегодня никто не трогает я скажу Пуша, не лезь туда, не лезь, не лезь. Сейчас я все сварил, все сделал, сейчас будем кушать. Давай. Что тебе подумают? Ну так вот у нас начинается утро. Я сегодня дома, поэтому они все возле меня. Сейчас скажем, мы уйдем во двор. Да. Всем привет.